Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа ⁇ Политинформания ⁇ Радио Народная волна Чикаго. Самое популярное радио на Среднем Западе США. Ведущие Геннадий Брумер и Эдвард Брумер. Сегодня у нас в программе на связи с нами известный политолог и общественный деятель Станислав Белковский. Станислав Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Станислав Александрович. Чтобы не терять, во-первых, хочу поблагодарить вас за то, что в столь поднятое для вас время мы, вы согласились дать нам это интервью с нами побеседовать. Я тогда сразу первый вопрос хотел бы задать. Уважаемая компания с мировым именем Bloomberg сказала, опубликовала рейтинг Владимира Путина, и это 27 процентов естественно российская власть возбудилась в лице спикера володина вот насколько реально эта цифра 27 процентов и почему российская власть так реагирует на рейтинг путина эта цифра была взята из отчета всероссийского центра изучения общественного мнения в циома блумберг ничего не выдумал ну, там есть несколько исследований в ЦОМ, один а одно из этих исследований, сделаны по одной из методик. Да вот, 27%. А Вячеслав Полотин, спикер Государственного Дума, возбудился так потому, что он рассматривает себя в качестве одного из возможных преемников Владимира Путина на президентском посту. И между потенциальными преемниками сейчас идет соревнование, прошу прощения за вульгарную формулировку, кто глубже лизнет. Сразу в догонку вопрос, а кто потенциальные преемники, кого вы видите, ну, хотя бы 3-4, это первый вопрос. И в продолжении этого, вот недавно был вброс, что готовится замена самого Вячеслава Володина на э, Дмитрия Медведева, а вместо Эвы Панфиловой должен занять э, пост э, господин Плигин. И плюс идут разговоры о том, что Собянина могут заменить и послать, ну, например, представителям президента по предам в один из округов. Это просто вброс или все-таки работа над этим какая-то ведется? Это отражение информационной войны вокруг позиции преемника. А к числу потенциальных преемников относятся почти все упомянутые во вбросе люди. И Сергей Собянин, и Вячеслав Володин, и Дмитрий Медведев – я думаю, что рассматриваться в таком качестве могут доверенные бывшие охранники Владимира Путина, такие как Евгений Зиничев, нынешний министр по чрезвычайным ситуациям, и Алексей Дюмин, ныне губернатор Тульской области, а также Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства, сын э, секретаря Совета безопасности и ближайшего доверенного лица президента Путина Николая Патрушева. Естественно, эта информационная война будет только нарастать. И сейчас ситуация с эпидемии коронавируса сарского 2 и карантином сопряженным с этой эпидемией стимулирует различные формы и методы этой борьбы если следовать вот этой логике да то э, насколько для запада э, если э, я имею в виду в том плане что для запада для окружения путина очень важно заменить найти человека которому бы запад доверял а насколько а, запад а, может пойти навстречу а, россии и снять санкции а это наверное главный вопрос если допустим будет человек а, из команды из вот ближайшего окружения путина как вы думаете кто приемлем для запада из вот этого вот окружения которого вы сказали из этого окружения которое я сказал наиболее приемлем дмитрий медведев но не будем забывать еще что в качестве возможного преемника рассматривает себя Алексей Кудрин, председатель счетной палаты, если спросить его, то он, скорее всего, скажет вам, что он для Запада единственно приемлемая кандидатура. Впрочем, Медведев скажет то же самое. Понимаете, эти люди живут не в той же реальности, что мы с вами, uh -huh. а немножко за крайнюю любой человеческой а, реальности. А может ли Запад верить э, Дмитрию mm -hmm. Медведеву? Один раз уже Дмитрий Медведев mm -hmm. Запад mm -hmm. подставил, условно я, конечно, говоря. компетентности и профессиональный уровень западных элит. Но я не думаю, что западные элиты деградировали настолько, чтобы делать ставку на конкретную кандидатуру из окружения Владимира Путина. Ставка должна делаться на программу регулирования отношений. Да, можно снять санкции с России, но что Кремль предложит взамен? Вот в вопрос. А вопрос. Слава Александрович, вы считаете, что Путин – это падущая звезда или все-таки это искра, из которой возгорится пламя? Уже все возможное пламя из Владимира Путина возгорелось, и как звезда он прибит к заднику как в театре знаете ли на детском утренней. поэтому пасть он не может сейчас значит ситуация в россии очень довольно интересная я сейчас заканчиваю книгу которая называется империя должна умереть я думаю вы знаете эту книгу михаила зыгаря а сравним вы заканчиваете написание этой нет я я заканчиваю спасибо я заканчиваю ее читать. Помните анекдот, нет? Про, о том, как два милиционера обсуждают вопросы, Расскажи. на день рождения. Может быть, книгу? Нет, книга у него уже есть. Да, я заканчиваю ее читать. Спасибо, что вы меня ä, поправили. А сравнимы ли ситуации? Вот я просто, когда читаю, я вижу аналогии, которые сегодня и ä, в то время, в 1915. 1900 шестнадцатый семнадцатый год. А Если у вас это ощущение вот этих аналогий того времени и сегодняшнего времени, или это ну, абсолютно разные это, так специально и написано, чтобы создать максимальное впечатление аналогии между тем временем и этим, конечно, в этом залог и успеха на американском рынке. Доказательством чему является степень вашего внимания к ней. Да, аналогии есть, но есть и совершенно, конечно, ситуация во многом другая, потому что Нынешняя империя — это империя денег, это монетократия, власть денег. Это власть коррумпированных кланов, во многом криминальных по способу мышления. Это не какая-то монархия романовского образца, которая... И если говорить об аналогиях, то и в том, и в другом случае, и в случае Николая II, и в случае современных правителей России, они, как я уже сказал, находятся за гранью реальности немножечко. Они не соотносятся с текущей с актуальной политической реальностью. Но, конечно, Владимир Путин приложил огромные усилия, чтобы заморозить страну. Чтобы залить ее фундамент жидким азотом. И в этом смысле Николай II, как и Михаил Горбачев, были для него негативными примерами, которыми он никак не должен следовать. И вынуть эту страну из жидкого азота будет не так просто. То есть развал-то идет, не идет. А что будет, придет этому на смену, вопрос открыт. И надо сказать, что коронавирус вирус 2 да ему бог здоровья, в тяжелой форме, он вскрыл многие проблемы современной России, о которых было еще недавно не принято говорить. В первую очередь, он подчеркнул степень отчуждения между современным жителем России и государством. Стало окончательно ясно, что это государство никак не соотносится с жителем. Им, государство наплевать на жителя, а житель заблуждался под воздействием официальной пропаганды, думая, что это не так. А... Лет через 30, я надеюсь, вас попросят написать книгу, может быть, об сегодняшнем времени и, может быть, о президенте Путине. А вы можете сказать, какое бы вы название, может быть, выбрали, вот в продолжение, опять же, книги из Игоря, какое название вы выбрали бы для своего литературно-исторического труда, и что бы вы сказали в трех словах о Владимире Путине, как бы вы его охарактеризовали так, чтобы студенты... Это поняли сразу, например. Это был человек, который призван задержать распад Российской империи. Совершенно правильно сказал Константин леонтьев известный российский мысли мыслитель в, своей, в своем труде Византизм и славянство, когда какая-то геоисторическая сущность развивается и прогрессирует, ей нужен лидер-авантюрист, ей нужны элиты, способны на большие подвиги и вперед. Когда какая-то историческая сущность обречена гибели, то нужен лидер, который задержал бы эту гибель и заморозил бы и Владимир Путин играл эту роль и продолжает играть. Поэтому России после Путина в чистом виде не может быть. Будет что-то совсем другое. Кто бы не стал его преемником. Скорее всего, будет ситуация после товарища Сталина, будет коллективный преемник. Этот коллективный преемник пойдет на либерализацию просто потому, что не будет других вариантов, точно так же, как товарищи Берия, Хрущев и Маленков на нее пошли. Не потому, что они были либералами и демократами. Разумеется, нет. Они были сталинские палачи. Пар экселенс. Но у них не было выбора, они не могли сохранить власть в Советский Союз. Не изменив некоторые ключевые черты сталинской политики. Так будет и после Путина. Но, но это будет система серьезных потрясений, потому что многие устали от нынешнего порядка. И коронавирус это очень обнажил эпидемию. Да, вот сейчас мэр Москвы Сергей Собянин вводит какие-то совершенно шизофренические меры по контролю над гражданами, что там гулять могут люди, жители только определенных домов. В то время как все, он просто не знает, потому что он не живет в городе Москве, он живет в супредельном регионе, который называется Московская область, в огромном имении. Да? Поэтому у него режим самоизоляции во время эпидемии совершенно другой, не такой, как у всех, как у большинства обверенных его по печенью жителей российской столицы. Он не знает, что в Москве уже все гуляют по улицам много часов в день. И сейчас что, он собирается затолкать людей обратно в дома? При том, что полицейских нет. Он поругался с ними 15 апреля, когда они свалили друг на друга организацию жуткой давки в московском метро, при способствовавшей распространению коронавируса. Это лишь частный пример. Я не призываю вас концентрироваться на нем и не думать, что это главное, что сейчас вообще существует в исторической судьбе России. Нет, но это показатель того, как начнет расползаться эта материя, как только сакральные фигуры Владимира Путина, ее связующие, куда-то исчезнут. А, пар, пар, да, вы хотели что-то добавить? Нет, окей, okay. я вопрос. А, один день и два назад, по-моему, вчера, это было ли позавчера, могу ошибаться, а, произошел беспрецедентный случай в политике России впервые за 20 лет. А, бывший губернатор а, Чуваши Игнатьев подал в суд на Владимира Путина. То есть представить себе, чтобы это было пару лет назад, ну просто невозможно. А самое интересное, что после этого, как только он подал, он сразу попал в больницу. А, как вы считаете, вот это интересная вообще ситуация, это получается, что элиты, а вот они они, они, по почувствовали... перестали, они перестали бояться или идет все к этому? Брожение в улетах какое-то Я считал какое бы казус Игнатьева свидетельством каких-то тектонических перемен. Ну, Михаил Игнатьев был верным путинцем, он никогда не спорил с боссом. Так получилось, что конкурирующие кланы, которым нужна была Чуваша, его сместили. Он страшно обиделся и подал в суд. Это следствие его тяжелого эмоционального состояния. Находится ли он в больнице и в какой, с какой момент он там оказался, тоже не ясно. По некоторым данным, уже давно он там находится. Но, опять же, я свечку не держал, и тут поступает разноречивые сведения, бог бы с ним. Другое дело, что когда Владимир Путин делегировал регионам ответственность за регулировании ситуации с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, да, региональные элиты немножко осмелели. И начали спорить с грозной птицей двуглавым орлом. Вот, например, глава правительства Крыма уже заявил, что все рекомендации федеральной службы по контролю по защите прав потребителя Роспотребнадзора совершенно неприменимы для курортного сезона в Крыму. Сергей Собянин вводит карантинные меры, которые беспрецедентны для России в целом и отстаивает их. Да, то есть до сих пор он не отменяет электронные пропуска для перемещения по городу, а ведь скоро уже, видимо, 1 или 8 июля состоится плебисцит по конституционным поправкам, и что же, москвичи должны будут брать пропуска для поездки на избирательные участки? И так в Москве Путином недовольны, и избыточного желания проголосовать на плебисцит не наблюдается так еще и это дело случится до да, да шата не начались постольку поскольку путин не смог выработать единых стандартов борьбы с эпидемией не смог предложить стране определенной стратегии который ассоциировал бы с ним лично наоборот укрылся где-то в виртуальном бункере по официальным по официальной версии в резиденции нового огарева под москвой в семи километрах от москвы по неофициальной на и я более склонен верить второй неофициальной версии поскольку Путин вообще плохо относится к Москве, так уже жизнь сложилась, это нельзя изменить, и он любит намоленные места на Валдае или же южные рубежи Родины, в частности Сочи, Геленджик и так далее, где две трети времени он проводит вне Москвы, две трети времени в течение года он проводит вне Москвы. В итоге на авансцене борьбы с коронавирусом оказался Собянин, вот, и немножко да, система пошла в разнос. А, ну вообще а президент а, путин как себя вообще чувствует некоторые политологи все-таки утверждают что он либо серьезно болен либо ну уж очень очень устал и в принципе это видно на телеэкранах когда его показывают вот он а, раздражение. Стал... Да, да, да, до да. 15 так. В 2007 году прозвучался комментальная фраза я всю жизнь работал как раб на галерах Притом надо понимать, что график президента Путина не тяжелый, просыпается он поздно, много времени проводит в бассейне и спортивном зале и так далее. Устал он психологически от невыносимого бремени власть, к которой он никогда не стремился, но которая, тем не менее, рухнула ему в руки от Борис, рук Бориса Ельцина в 1999 2000 годах. Да, усталость накоплена, что касается состояния здоровья, то я всех спрашиваю, какие ваши доказательства. Много лет говорят, что у него неплохо со здоровьем, да? По его походке видно, что этому человеку уже не 47 лет, как было в момент его восшествия на престола 67, ну да. Но ничего более пока мы на эту тему достоверного сказать не можем. Ясно, что как всякий авторитарный правитель, чей режим замыкается непосредственно и лично на лидера, он, как он сам сказал, между Сциллой и разрывается, между желанием уйти и невозможностью уйти. И, как всякий стареющий лидер, он все более внимание уделяет своим родственникам и их точке зрения. А родственников у него двое это его две дочери, чего влияние в России нарастает. Я хотел бы спросить про двух персонажей, очень интересных из окружения Владимира Путина. Это глава администрации Антон Вайна. И заместитель Антона Вайны это Сергей Кириенко. Он. Заместитель главы администрации по внутренним вопросам. Насколько сильно влияние этих двух людей на элиты и вообще на то, что происходит, и на самого, и на самого Путина, и вообще все, что происходит вокруг Путина? Оно достаточно существенно. Антон Вайлин является идеальным путинским исполнителем, поэтому он и стал руководителем администрации. А доверенным лицом Путина он стал задолго до этого. Человек, который никогда не оспаривает мнение босса, он не креативен, он классический бюрократ. При этом молодой и красивый. это тоже важно, потому что Путин устал от стариков, и, как всякий пожилой человек, он нуждается в энергетическом обмене с молодыми. Что касается Кириенко, то для Путина он важный противобес другим кланам в его окружении, тем более, что если когда-то Сергей Выделенович Кириенко был ставленником семьи Бориса Ельцина, еще когда он стал премьер-министром России 22 года назад, то потом он вернулся на высшие позиции во власти в качестве представителя клана Ковальчуков, так называемого. В первую очередь банкира Юрия Ковальчука, который весьма близок к Путину и пользуется доверием российского президента. Однако это не означает, что войны Кириенко эксклюзивно контролируют политические элиты. Это не так, конечно. То есть те же Сергей Собянин и Вячеслав Володин скорее относятся к их оппонентам и конкурентам. А, как вы считаете, вот, то, что происходит за Кремлевской стеной, это такой своеобразный мадридский двор, это Политбюро 2, как сказал политолог Минченко, или это все-таки а, Кооператив Озеро? Как бы вы описали? Вот, э, кооператив Озеро – это один из элементов этой системы, но не вся система. Также я бы не описал ее в терминах Политбюро 2.0, потому что Политбюро – это институт. Да, это институт, предусмотренный некими документами с фиксированным составом и достаточно четким объемом полномочий и сфер влияния ответственности каждого члена политбюро. У путинского окружения нет ни, четкой, ни четкого разделения сфер полномочий, ни влияния, ни ответственности. Тут, кто первый добежал по некоторым вопросам, тот и в дамках. Ну, скажем, Игорь Сечин контролирует энергетику, он и продолжает ее контролировать. Всякие попытки перейти ему дорогу в этом вопросе заканчиваются часто уголовными делами. Как это было и посадками, как это было и с братьями Магомедовыми, близкими к Дмитрию Медведеву, и с бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым и так далее. И так далее. Но это, это такое броуновское движение, то есть это не институциональная власть. Власть в, советском, в позднем Советском Союзе была строго институциональной, и этим она качественно отличается от нынешней путинской. Перед тем, как мы уйдем на рекламу, такой вопрос, касающийся пропагандистов. В последнее время Владимир Соловьев, выражаясь языком немножко таким блатным, потерял берега. В чем это выражается? Это выражается в том, что он делает очень громкое заявление, причем оскорбительного характера в отношении Владимира Познера. Он делает оскорбительные выражения, там целая война с спортивным корреспондентом Напомню, Василием Уткиным Василием Уткиным, а, то есть человек против, из... э, он сделал э, очень гру грубейшее высказывание против Дмитрия Гордона. Дмитрия Гордон, у... Дмитрий Гордон это как бы отдельная э, ситуация. И, он, взоров, он, э, И он, Уткин Это отдельная ситуация, не человек власти. Да. да. Даже владимир Познер это отдельная ситуация, потому что у него есть своя ниша, но его нельзя в полной мере ассоциировать с Кремлем. Но, в принципе, почему вдруг это, это он так осмелел, или это ему дали разрешение? Ему дали разрешение. Ему дали разрешение. Владимир Рудольфович Соловьев, которого я безмерно уважаю, э -э есть две задачи. Заработать максимум денег, пока все не навернулось, поскольку он очень жаден до денег, и сделать так, чтобы ни в коем случае вы не убрали с телеэкрана. Как сказал поэт Андрей Андреевич Вознесенский, правда, по, по совершенно другому, гораздо более интересному поводу, какое время на дворе, таков мессия. Каковы сегодня морально-эстетические приоритеты правящего слоя, таков и глашаты его. И в этом смысле и Владимир Соловьев, и другой ведущий телепропагандист Дмитрий Киселев эволюционируют в направлении текущего стандарта пропагандистской деятельности. Вот так сейчас надо. А вот по-другому не надо. В этом смысле как раз Владимир Познер вытесняется на... Обычно этого процесса, такой человек, как Владимир Познер, но он к этому готов. Он, он уже не юноша, и он занимает ту нишу, которую занимает не более, не менее того. Дмитрий Гордон вообще украинский герой, украинской повестки, а не российской. В этом смысле о нем можно говорить на российском телевидении все, что угодно, и чем хуже о нем говорят в России, тем выше его акции в Украине. На Украине. Василий Вячеславович Чуткин, которого я нежно люблю, он занял мое место, не мое место, а я ему уступил передал с глубокой благодарностью место в программе Паноптикум на телеканале дождь прекраснейший человек и талантливый журналист и публицист но он них ни в коей мере не кремлевской фигуры в этом смысле на нем можно соловьев может оттаптываться как угодно а еще один вопрос если власть поменять она поменяется рано или поздно а многие из этих пропагандистов все-таки останутся я так думаю на своих местах Нужна ли люстрация в отношении эти, именно этих людей? Я не говорю в отношении каких-то политиков. Я имею в виду в отношении и Владимира Соловьева, и а, Киселева, и Скобеевых. То есть вот эта группа людей, которые на сегодняшний день занимается именно пропагандой, а не журналистикой. Понимаете, ну я не, не тот человек, который должен отвечать на вопрос люстрации. Ну на ваш Но взгляд. Я вообще считаю, что нужно разрядить немножечко обстановку и атмосферу ненависти, на кого бы она ни распространялась. Вот я не могу сказать, что я отношусь как-то с ненавистью там, к кремлевским телепропагандистам. Нет. Я просто живу в другом мире, в другой реальности. Знаете, сегодня эти федеральные телеканалы, да, они по-прежнему важны. Но они уже далеко не так важны, как 10 тем более 20 лет назад. Сегодня существует интернет, где тот же Алексей Навальный, Юрий Дудь, набирают десятки миллионов просмотров и в этом смысле по влиянию сопоставимы абсолютно с федеральной машиной пропаганды как говорится да бог бы с ними неважно неважно какая судьба этих холопов концентрируясь на ней мы подменяем реальную повестку дня в общем какими-то мелкими абсолютно мелкими разборками мелкими как они сами спасибо большое мы сейчас уходим на рекламу оставайтесь вместе с нами у нас в передаче участвует станислав александрович белковский Станислав александрович Через пару минут вернемся. Спасибо. Мы возвращаемся к программе -На, Радио Народная волна Чикаго. Сегодня мы беседуем с известным политологом и общественным деятелем Станиславом Белковским. Станислав Александрович, здравствуйте еще раз. Еще раз, добрый вечер. Добрый вечер у меня у, вас, у нас день. А Станислав Александрович. Позавчера президент Путин объявил о том, что будет Парад Победы 24 июня. И через месяц предполагается, что будет э, Бессмертный полк. А, Вообще-то смотрится это немножко удивительно. Как вы, как вы вообще сами вот относитесь к тому, что он хочет провести Парад Победы? Как это можно вообще технически про провести? И вот э, Бессмертный полк нужен ли он вообще в данной ситуации? Как гласит русская политологическая пословица, между первой и второй перерывчик небольшой. Владимиру Путину нужно запихнуть несколько очень важных событий в короткий промежуток между двумя волнами эпидемии. Вторая волна, скорее всего, начнется осенью, в сентябре или октябре. Значит, уже в сентябре проводить ничего нельзя. Дальше она начнется попозже, в октябре или ноябре. Будет много разговоров о том, что из-за этих мероприятий началась вторая волна. Кроме того, Владимир Путин разочаровал многих своих сторонников пассивной позиции во время первой волны эпидемии. Если откладывать все это дело до осени, не используя ту инерцию, которая была создана пропагандистскими усилиями Кремля начиная с января э, текущего года, значит, Путину нужны какие-то новые подвиги и свершения. Кроме того, Владимир Путин авральное сознание. Он считает, что ленивый русский народ никогда ничего не может сделать, если не делать это быстро, с пистолетом, приставленным к виску. Ключевое для него событие не парад победы. Вернее, это было ключевым событием, пока он рассчитывал, что на него приедут западные лидеры. Я уже 24 июня они не приедут, это просто надо отстреляться, в хорошем смысле слова, и отчитаться перед собой и нацией, чтобы все-таки мы это провели, мы не промонтировали 75-летием Победы. Главное событие — это плебисцит, легитимация конституционных поправок, которая состоится 1 и 8 июля. Соответственно, плебисцит проходит в обрамлении Парада Победы и Бессмертного полка. Бессмертный полк рассматривается Кремлем как механизм консолидации значительной части населения вокруг Владимира Путина, поскольку Владимир Путин все больше ассоциируется с победой СССР в Великой Отечественной войне. Вообще скоро выяснится, что он, видимо, помогал Леонидовичу Брежневу на Малой Земле, потому что да, значимость победы э, 75-летней давности в современной российской истории так велика, что вот действительно возникает впечатление, что вот нынешняя элита победу и одержала. А немножко об Украине, об Украине, если вы не против. Я а... только за. Я ведущий российский эксперт по Украине. Это звучит очень arrogant. Как говорят у нас в Чикаго, но это является правдой. А, Владимир Зеленский год у власти в Украине. Как вы считаете, он набрался уже опыта того, которого у него вообще не было? Или он еще такой плавающий. Человек, на которого одели корону он набрался горького опыта во первых он убедился что жизнь не состоит из одних побед до, собственно вплоть до избрания президентом и очень успешного выступления на парламентских выборах когда его партия получила единоличное большинство в верховном совете украины он шел от победы к победе не было ни одного серьезного поражения в жизни в основном, случае в публичной сцене. не знаю, может, ему отказала какая-нибудь любимая девушка много лет назад, но нам об этом ничего не известно. Сейчас он понял, что президентство – это тяжелое бремя, и что силами только студии «Квартал 95» управлять крупной европейской страной нельзя. Его недавняя пресс-конференция на травке у Мариинского дворца в Киеве на мой взгляд, показал его непростое эмоциональное состояние. И то, что он, наконец, решился привлечь того же Михаила Саакашвили в команду, говорит о том, что, видимо, он будет как-то менять подходы. Потому что первый год не оказался совсем неудачным. Это было бы неправдой. Во-первых, Владимир Зеленский умудрился не влипнуть сам лично ни в один коррупционный скандал. Что для украинского политического истеблишмента вообще беспрецедентно. Во-вторых, все-таки определенные реформы шли, просто гораздо медленнее, чем ожидалось, в частности, земельная реформа. Тут еще грянул коронавирус, который, как и в России, показал полную неготовность э, системы здравоохранения Украины к э, ответу на, на этот вызов. Но в целом э, Владимир Зеленский не, еще не, не, ра, не растратил кредит доверия. Он выглядит лучше, чем многие его предшественники через год после прихода к власти, и еще очень важно, как он проявит себя на втором году президентства. Как вы считаете, какую позицию президент Зеленский займет в отношении скандала вот этих записей по поводу переговоров Порошенко и бывшего вице-президента Байдена? Как мы читали, это есть в прессе, его заставляют в каком-то смысле сделать выбор, либо в одну сторону, либо в другую. Да, ну вот он не может до 3 ноября. Украина весьма зависима и политически, и экономически, и психологически от США. Поэтому Зеленский не может стать фанатом ни Трампа, ни Байдена. Он должен дождаться все-таки, кто будет избран президентом в ноябре, и дальше выстраивать свою линию в зависимости от исхода выборов. А, с другой стороны, он, конечно, очень хочет задвинуть на задний план Петра Порошенко, исключить возможность возвращения Петра Порошенко на ключевые позиции во власти, или, во всяком случае, нейтрализовать своего предшественника в качестве угрозы. Но я не думаю, что он заинтересован в создании прецедента ареста своего предшественника. Потому что для Украины это плохой прецедент. Когда четыре бывших президента собрались на Майдане независимости в Киеве во время празднования годовщины вот 24 августа, годовщины провозглашения независимости, это вот был типично украинский сюжет. Там не было только Виктора Януковича, который сбежал. Если новый президент начнут сажать старых, это будет Украина станет больше похожей на Россию, что ей не неприличество. Михаил Саакашвили, такая очень интересная фигура для Украины последнего времени, то он прибывает, то его, как говорится, вытесняют, вытесняют, вытесняют, выпихивают. Если а, с приходом этого персонажа на политическую арену Украины, есть ли вариант того, что экономика Украины, если не пойдет вверх, то хотя бы стабилизируется? Если у него такие а, возможности? У Михаила Саакашвили здесь ничего не зависит. Ведь это совсем не ситуация Грузии 2004 года, когда у Михаила Саакашвили была вся полнота власти, и он имел как бланш на формировании властной команды. этого как бланш нет. Он сосуществует с группой других команд, которые относятся к нему весьма ревностно, и с украинскими олигархами, которые по-прежнему занимают все командные высоты, прошу прощения за этот пошлый термин, в экономике. Но сам факт, что Владимир Зеленский начал привлекать сильных независимых людей во власть, это положительно. Если таких, как Саакашвили, будет 10-12, то ситуация сдвинется с мертвой точки. А какой вы видите вообще Украину лет через 30-50? Ну, давайте ближе к реальности Я лет думаю, через 30. Ну, 15, 15, -30. 15 это, Как говорил ныне ну, покойный бывший премьер-министр России и посол России сразу в двух странах, в Украине и на Украине, Виктор Степан Черномырдин, трудно делать прогнозы, особенно на будущее. Я считаю, что Украина имеет все возможности стать демократической альтернативой России, то есть демократическим восточным славянским государством, неким великим княжеством литовско-русски. Это концепция, которую можно было взять на вооружение еще в 2004 году, после победы оранжевой революции, когда президентом стал Виктор Ющенко. Но украинские элиты оказались по своему профессиональному и личностному уровню не готовы к решению столь сложных исторических задач. Будем надеяться, что Владимиру Зеленскому и Украине вместе с ним повезет больше. Но 30 лет – огромный срок. В демократической стране власть поменяется еще не раз. Это В России мы не уверены, что когда уйдет Владимир Путин и уйдет ли вообще. Здесь мы можем прогнозировать, что даже если Зеленский пойдет на второй срок, то уж второй срок точно будет для него последним. И посмотрим, то есть здесь надо смотреть на нынешнюю молодежь, которая так или иначе дышит в спину в сегодняшней политической элите, что она думает и как. И, конечно, здесь стандарты, и стереотипы прошлых десятилетий уже работать не будут. Здесь нужны качественно новые подходы, к которым нынешняя украинская элита не готова. Она хочет заморозить все как есть. Вот собственно, всех предыдущих лидеров, всех предшественников Владимира Зеленского погубила коррупция. Владимир Зеленский сам лично пока никто даже его жесточайшие оппоненты не утверждают, что он вовлечен в какие-то коррупционные схемы. И это уже огромный прорыв. Даже несмотря на то, что реформа Дуксу. Самый больной вопрос для Украины это Луганск и Донецк. Есть ли реальная возможность решить проблему с вот этими двумя самопровозглашенными республиками? Если есть этот, эта возможность, то как ее нужно решать? Потому что уже столько лет прошло, но вопрос не, не решается. Или он может не решаем? Он и не может решиться быстро, даже независимо от позиции Кремля. Да, конечно, Кремль контролирует в значительной степени самопровозглашенные ЛНР и ДНР, сам так называемый отдельный районы Донецкой и Луганской областей. Но не будем забывать, что война принесла 13 тысяч трупов. И кровь, как сказано в писании, выпьет от земли. То есть не надо думать, что завтра украинская власть может туда прийти, и ее будут встречать аплодисменты, ничего подобного. Поэтому либо будет замороженный конфликт Приднестровского образца на долгие десятилетия вперед, и к этому, в принципе, все готовы. Кто бы там что официально и формально не говорил, к этому готовы и Россия, и Германия, и Франция, к этому готов, я думаю, президент Зеленский. Или, если с россии снимут значительную часть санкций, введенных в первую очередь Евросоюзом, Европой, то Россия может положить какие-то существенные усилия по реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав Украины. Но еще раз вернусь к мысли, что психологическую травму, рану, разделение между Украиной и этими территориями уворочевать просто так не удастся. Станислав Александрович, хотелось бы поговорить о главном союзнике России, о Китае. Или это не союзник? Какие отношения к между Россией и Китаем. Может быть, Россия все-таки не союзник, а назовем таким словом может быть неприятным, где-то в каком смысле вассал. Или да, у нее китай, Россия... а китай хочет, чтобы Россия была не вассалом, поскольку это не соответствует китайской психологии. Китай не хочет брать под контроль такие большие территории. Это не отвечает совершенно китайской стратегии. Китай нужны ресурсы, ему нужна зависимость от него, но не ответственность. Не случайно, не случайно сам термин «поднебесная», да, который означает «Китай», за пределами «поднебесной» как будто ничего и нет. Китай — это он равен миру. Поэтому Китай заинтересован в России как сателлите, как сырьевом придатке, а Россия рассматривает Китай как пугалку для США. Но пропагандистский ресурс — это пугалка у аноногма с он все же все понимают, как устроено на самом деле. Сейчас один из главных глобальных сюжетов — это противостояние США и Китая. Если бы России удалось продать Америке свои услуги по сдерживанию Китая и по уменьшению всемирной роли Китая, то за это в Москве Вашингтон много бы простил, возможно, там смягчил бы санкции. Но Владимир Путин, мне кажется, к этому психологически не готов. Это уже следующее поколение российских лидеров может решать задачи такого порядка. При этом я не переоцениваю роли вместо Китая в современном мире. Это никакая не сверхдержава. Это агрессивное тоталитарное государство, да. Но сверхдержава — это страна, которая экспортирует образцы. Не какие-то товары народного потребления или сырье, а образцы. Политические, культурные, экономические. Вот Америка их экспортирует. Их экспортировал, кстати, и Советский Союз, когда он существовал и был в нормальной форме. Неважно, хорошие или плохие образцы, но он их экспортировал. И социалистический лагерь, социалистический мир, зависимый от Советского Союза, существовал. Китай образцов не экспортирует. Это страна, где создан талонный концлагерь в из игорском автономном регионе, где, пытаются, где сейчас предпринимать попытка раздавить Гонконг и его фактическую автономию. В общем, это токсичный актив мировой политики. И чем быстрее коллективный Запад сможет облуждать Китай, тем лучше для всех. И говорю уже о том, что Китай уже проэкспортировал один очень важный товар, повлиявший в этом году на мир весьма существенно – коронавирус. SARS-CoV-2. И Россия могла бы играть в этом деле тонкую игру, но не уверен, что для этого годится нынешний лидер Владимир Владимирович Путин. Мы плавно перешли к международным а, отношениям а, в России, как и в Америке, многие утверждают, а, может быть, не вслух, может быть, а, как говорится так, через средства информации, через средства определенной информации а, о том, что России выгодно чтобы президент Дональд Трамп остался во главе государства. Скажу вам от себя, мы действительно поддерживаем Дональда Трампа, потому что мы видим очень много плюсов в его работе. Насколько, на ваш взгляд, насколько он связан с Владимиром Путиным, как, ну, такими личными отношениями, да, дружескими, я не знаю, дружескими, личными отношениями, либо это отношения такие чисто двух лидеров, и ничего там личного нету? Там нет как раз, и там есть только личные. Только личные? Несмотря на то, что они мало и плохо знакомы. Потому что позиция Америки по отношению к России при Трампе оставалась достаточно жесткой, как вы знаете. Никаких существенных послаблений не было, не так ли? Ну да, конечно. Да, То... просто Трамп и Путин, они психологически близки. Пусть даже заочно, ведь они почти не встречались. Потому что и тот, и другой как бы перпендикулярны вашингтонскому эстаблишменту. Вот Владимир Путин очень не любил Барака Обаму. Он не любил Барака Обаму за высокомерие по отношению к нему Путину. Типичное высокомерие гарвардского профессора э, к такому дитяти питерских болот: он не любил Барака Обаму еще и за то, что 44-й президент США делал ставку на второй срок Дмитрия Медведева, а не на пролонгацию бесконечного Владимира Путина во власти. И поэтому Трамп, как антиобама, Путину, в общем, более менее приятен. Опять же, вот здесь скорее это, это эстетические и психологические элементы и мотивы скорее, чем политические. А как вы считаете что владимир путин готов предложить западу в, значит, в том в смысле чтобы отменили санкции какой продукт в какой в обмен да в обмен на отмену санкций что владимир путин готов пожертвовать в этой большой политической шахматной игре во-первых те вопросы из-за которых санкции введены в первую очередь восстановление территориальной целостности Украины, при том, что, конечно, Владимир Путин ни при каких средствах не отдаст Крым. Более того, это еще только половина плохой новости. А вторая половина стоит в том, что кто бы ни пришел после Путина, он не отдаст Крым. Даже если какой-нибудь оппозиционный кандидат, это фантастический сценарий, но предположим, да, приходит к власти Алексей Навальный, он тоже не отдаст Крым. Он, безусловно, заявит, что подавляющее на большинство населения России и Крыма против, поэтому этого не будет никогда если ввести любому представителю политической элиты США, Германии, Франции и Украины сыворотку правды, они скажут то же самое. Что на возвращение Крыма никто и не рассчитывает. Это чисто ритуальные риторические танцы. Ритуальные танцы и риторические упражнения вокруг Крыма. Ничего больше. Донбассы и Луганщины вернуться могут, но опять же с поправкой на то, что должна пройти смена поколений и на авансцену выйти люди, для которых не является чувствительной пролитой кровь этой войны как, между Францией и Германией, да, это сопоставимо. Ну, не по масштабу, но по типологии конфликта несопоставим, да. Когда-то это были враждебные страны, которые занимали разные позиции в мировых войнах. Сегодня это ключевые союзники в Европе. То же самое может случиться между Россией и Украиной, но тоже со сменой поколений. Владимир Путин должен уйти. Я не верю в то, что при Владимире Путине что-то кардинально изменится в этом вопросе. Потому что Владимир Путин проникнул глубочайшим чувством недоверия к Западу, и он осмысливает эту историю как колоссальный обман его Путина со стороны Запада, который всю жизнь мечтал стать, стать европейцем, всю жизнь мечтал интегрировать свою элиту в Европу, если не Россию в целом. И кто-то камень положил его протянутую руку, поскольку Запад ему все время объяснял, что нужно разделить какие-то там западные ценности. А западные ценности, если не говорить об экономических интересах, о деньгах, для Владимира Путина внятны не очень. Мы с вами, Станислав Александрович, люди одного поколения, и мы хорошо с вами помним Андрея Андреевича Громыка, а господин а, Нет, да, что можно сказать в этом случае про Сергея Лаврова? Он практически лет 15, если я не ошибаюсь, находится во главе внешнеполитического а, ведомства. Как вы оцениваете его работу и насколько на сегодняшний день внешняя политика России соответствует каким-то высоким или очень низким стандартам? Сергей Викторович Лавров занимает пост 16 лет. 16. С марта 2004 года. И при нем Министерство иностранных дел практически потеряло свое влияние и статус. Но это, это не вина Лаврова ни в коем случае, который вполне возможно является блистательным дипломатом. Во всяком случае, все его пиар-компании направлены на то, чтобы подчеркнуть его блистательность и то, как все дипломаты мира хотят с ним пообщаться и поцеловать им руку. Что как, с психологической точки зрения, как всякой пиар-компания такого плана, объясняется ровно обратно. Что МИДа нет в системе коммуникации между Россией и внешним миром. Все решает Владимир Путин, и зачастую какие-нибудь крупные бизнесмены, близкие к Путину, знают о внешнеполитических решениях России больше, чем МИД и Лавров. Посольства утратили свое, свое значение, которое они имели прежде, особенно при советской власти. Если путь надо что-то решить, то Соединенными Штатами, Венесуэлой, Ливии, Сирии и так далее, ведь от них не посольство этим занимается, а его приближенные бизнесмены, вот Игоря Сечина до Евгения Пригожина и так далее. Или там, например, какими-то деликатными вопросами отношений с Соединенными Штатами занимается глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который женат на ближайшей подруге дочери Владимира Путина. То есть, у них как бы такие квазиродственные связи. Поэтому с МИДом, да, там по-прежнему остались дипломаты Громыкиного призыва, которым очень недостает влияния тех эпох, но поезд ушел. А есть ли человек, который может сменить Лаврова, на ваш взгляд? Мне говорили, что знающие люди, но знающие люди нередко ошибаются, поэтому я не гиперболизировал обозначение той версии, которую сейчас излагаю, что министром иностранных дел хочет стать профессиональный дипломат Антон Вайно, ныне руководитель администрации президента. Может быть, он и сменит Лаврова. Но пока в этом нет необходимости, поскольку, понимаете, во-первых, Лавров полностью Путина устраивает. Он не создает ему никаких проблем. Так зачем менять? Понимаете, Путин по психотипу глубочайший консерватор. Он никогда не меняет людей, если в этом нет особой нужды. Это Борис Ельцин мог менять правительство раз в три месяца. Его все время подмывало, что-нибудь там был революционер. Да? А Владимир Путин контрреволюционер. чем плох лавров -то? Он пользуется уважением во всем мире, хорошо говорит по-английски. Блестяще выглядит, несмотря на общем, не очень юный возраст, ну так зачем? Чем он плох во главе МИД, который ничего не решает, тем более. Станислав Александрович, хотел бы вам предложить небольшую викторину. У нас еще есть пару минут, а вы постарайтесь может быть, коротко, может быть, даже как-то объяснить. Хорошо? Да, а по или Эрнст хемингуэй Оба. Оба. Ну, все-таки. Ну, понимаете, это два полушария моего мозга. В одном находится Энгар По, в другом Эрнст хемингуэй, поскольку я не готов отрубить ни одной из полушарий, пока иначе вам будет менее интересно со мной общаться, то все-таки оба. Окей. Okay. А Элвис Пресли или Майкл Джексон? Элвис Пресли. И такой последний в этой викторине президент Хэри Трумен или президент Рональд Рейган? Рональд Рейган, потому что я, я видел Рональда Рейгана. Я знаю, что это такое. То есть я отдаюсь отчет в том, что может быть Хэрри Труман и лучше Рональда Рейгана. Но Рональд Рейган это эпоха моей юности, а Херри Трумен это учебник истории, а юность всегда лучше учебник истории. Есть еще пару минут. Экономическая ситуация в России все время замыкается на Москве. Мы обычно никогда, или когда и мы, и другие журналисты, те, кто говорят о России, всегда как бы склоняются к двум городам, к Санкт-Петербургу и к Москве, всегда забывая о регионах. А какая экономическая ситуация на сегодняшний день в регионах? Я не э, концентрирую какую-то конкретную, кон конкретную часть э, России. Крайне непростая, они гораздо неизмеримы на порядке пятнее Москвы. То есть, э, есть ли там возможность, если, допустим, э, все будет идти так, как идет, есть ли возможность там, ну, условно говоря, бунта какого-то? Или да, все-таки есть. есть. То есть. Да, по экономическим вопросам, конечно, есть. Я не утверждаю, что этот бунт примет сразу широкий антипутинский характер. Нет. Но точек социальной напряженности, которые готовы, спрово... которые могут спровоцировать бунт, достаточно. То есть, можно сказать, что в России существует гражданское общество. Такое активное. В 2018 году три никому неизвестных на тот момент, да малоизвестных и сегодня, Политика, представители партии системной оппозиции выиграли губернаторские выборы в Хабаровском крае, в Хакасии в Владимирской области. А представители партии власти Единой России, поддержанные Путиным, потерпели на этих выборах поражение. Еще даже и в Приморском крае проиграли, проиграла Единая Россия, но Кремль отказался это признать, там и путем всяких махинаций все-таки продавил своего ставления. Уже это говорит о том, что как только чуть-чуть отпускают вожжи, Народ прекрасно голосует за оппозицию против власти. Станислав Александрович, наше время истекло. Спасибо вам большое за то, что вы согласились еще раз дать нам вот это интервью. В позднее для вас время и в наш день. Как, а... как, говорил, как говорил в аналогичной ситуации Черчилль Рузвельту, отказавшему ему военной помощи в 1940 году, действительно, уже, уже в Лондоне уже поздно, и вы даже не знаете, насколько. Ну, надеюсь, что в Москве еще не так Станислав Александрович, мы надеемся на продолжение нашего диалога, и я надеюсь, что вам было интересно. Мы хотим пожелать самое главное на сегодняшний день – это здоровья, оптимизма и бодрости, чтобы все у вас было замечательно. А нашим радиослушателям хотим пожелать всего того же, всего самого наилучшего. Слушайте нас и смотрите нас да. на Ютубе. Спасибо, Станислав Александрович. До свидания. Спасибо. Спасибо. До свидания.